всем привет компания на газу закончили очередной монтаж ГБО на газель бизнес перевод с пропана на метан пропан был заводской штатный с одним блоком управления бензин газ был один блок то есть он и остался поставили пропановое все убрали Редуктор, форсунки все убрали. Поставили новое, метановое. Заправочное устройство. Эймер, редуктор. Копия BRC. Форсуночки OMW Джемини. Под капотом все штатно, все как обычно. Баллоны поставили. Один баллон на 100 литров. И два баллона по дукузов. На 52 литра. Вот там они торчат. Общий объем будет примерно 48 кубов. Заправляться. Запас хода примерно 250-300 км должно хватать. Но ну, машина с рефрижератором. Расход бензина, сказали, в районе 20-22 литр бензина примерно пропана кушала в районе 26 но ну, это все со слов водителя метана должно кушать наверное как ну обычно считаем один к одному с бензином но на практике чуть поменьше чем бензина то есть если бензина 22 20 22 то метана будет наверное 18 20 кушать Машинка возит хлеб, может не подорожает в ближайшее время. Кнопка переключения встала. То есть, вот заводская была кнопочка, она осталась на месте, и кнопка ОМВЛ встала. Вот неправильно. если есть вопросы пишите под видео на данный момент переход с пропана на метан вот в данном варианте с учетом субсидии произошел скидка в районе 40 тысяч рублей составила от прайса и экономия будет относительно пропана блин, процентов 60 относительно пропана цена еще упадет то есть на пропане, если заправляться по 50 рублей, и расход 20, то есть 1000 рублей на 100 километров. Бензина выходила. На пропане у нас сейчас пропан 28 рублей стоит. 28 рублей на, умножим на 26. Это со слов водителя. 28 на 26. 26. Получается 720 на пропане он тратил. Метан сейчас у нас 20 рублей. Умножаем, ну, даже на 20 умножим, то есть 400 рублей будет на метане тратить, на пропане 700 с чем-то, а на бензине... 1000. Каждый сам посчитает, кому-то как выгодно. В Перми на данный момент 8 заправок и обещает, что еще построят. У нас тут с этим все хорошо. В некоторых регионах, возможно, одна-две заправки, и вот основная проблема на данный момент с заправками по метану. Так, ну, все вроде как. Все рассказал, все хотел. Если есть вопросы, пишите под видео. Всем пока.